Регистрация на Binance без ошибок за 5 минут, даже если вы ничего не понимаете в криптовалютах. Если не выполните эти простых 4 шага, то большая вероятность, что вас рано или поздно взломают или заблокируют. Поэтому просто повторяйте со мной. Шаг 1. Переходим под видео, там есть ссылочка на регистрацию Binance. Заходим и видим вот такое окно, выбираем страну проживания. Важно указывать свои действительно данные, это в ваших же интересах. Нажимаем подтвердить, создать личный аккаунт. Шаг второй. Вводите свою почту, пароль, нажимаете «Далее», находите на почте код для подтверждения почты, вставляете «Отправить». Шаг третий. Вбиваете свой номер телефона, нажимаете «Далее» и получаете смс. И шаг четвертый. Дальше нам необходимо пройти подтверждение личности и получить, собственно говоря, все плюшки за это. Пройти сейчас. Вбиваете свои личные данные, данный момент, адрес проживания, индекс, город, телефон. Тут вам необходимо предоставить документ подтверждения личности. Тут выбирайте на свое усмотрение. Или паспорт, или водительское удостоверение. И дальше нам нужно уже покрутить головой, показать себя, сфоткаться о правильном ракурсе, покрутить глазами. Этого показать вам не могу. Тут точно не промахнетесь, все очень просто по инструкциям. Прошло буквально 5 минут и верификацию уже подтвердили. На почту пришло вот такое письмо. На самом сайте вы можете проверить верификацию вот здесь. Нажимаете на иконочку «Верификация». И здесь будут все те функции, которые на данный момент вам доступны, и вы видите, что все, верификация завершена, и вот лимиты, которые вам открыты на данный момент, поэтому можете смело пользоваться. И теперь самые главные вопросы. Как пополнить Binance, как вывести деньги и как на этом всем зарабатывать? Все ответы в описании к видео и в следующих роликах.